В последние десятилетия появилось очень много эзотерических кружков, делающих упор на восточную эзотерическую традицию. Но почему-то все они поразительно схожи с христианством. Руководители таких кружков акцентируют идеи смирения, всепрощения, упования на волю Бога, пропагандируют безинициативность. Это результат наложения восточных учений на христианство, христианство под маской Востока, или такие установки действительно были свойственны восточным эзотерическим системам. И то, и другое, возможно, да, в большей степени вероятности, конечно, это маскировка авраамических религий под чужую личину. Они это очень любят делать и совершенно не, не стесняются рядиться в чужие одежды. Бывают и восточные э, течения, которые проповедуют тоже, тот же принцип непротивления и э, смирения. Таких тоже достаточно много. Как правило, да. Если вы говорите об эзотерических кружках, то, скорее всего, мы здесь увидим проявление именно авраамизма, христианства или того же мусульманства, или того же иудаизма, там, или других авраамических каналов. Руководителями таких кружков, как вы их очень точно заметили, всегда являются люди. Люди являются носителями какой-то определенной традиции. Если мы говорим о, о людях, живущих в нашем пространстве и думающих, существующих именно в русскоязычном, например, сегменте, да, то, скорее всего, там вы найдете корни христианства и человек-учитель. Этого эзотерического течения просто создал определенный учебный эгрегор, назовем это так, для своих целей, как правило, это свои специфические узкошкурные цели опирается он на какую-то традицию, потому что иначе школы не создать, течение не создать, если не опираться на какую-то уже существующую традицию. Как правило, никакие школы не существуют и не создаются с нуля. Они берут за основу какое-то ядро учения. И уже на базе этого ядра они разворачивают смыслы. Христианское мировоззрение и христианская доктрина очень удобны в этом смысле, потому что она сразу делает учеников покорными и настраивает их на покорность, то есть на покорное принятие этого учения. Они не спорят, они не размышляют, они не занимаются поиском смыслов, как, например, древние какие-то философские школы, еще дохристианские. Вовсе нет. Все авраамические религии строятся на покорность. Все абсолютно, без исключения. Возьмите иудаизм, абсолютная покорность Богу, христианство, абсолютная покорность Богу, мусульманство, абсолютная покорность Богу и другие авраамические каналы, менее, менее известные, но, тем не менее, существующие, полное согласие с волей Бога. А, надо сказать, что другие религиозные системы, например, тоже эллинство, да, оно тоже, в общем-то, полное согласие с судьбой проповедовало. То есть человек мало что может против воли богов, только то там как бы боги были в многочисленном числе. Очень мало есть систем, которые противопоставляют человека богу, такие богоборцы. Их очень мало. Ну вот, например, славянство, оно вот этим качеством обладало. Скандинавская северная система, она тоже этим качеством обладала. То есть скандинавы, например, славяне, они верили, безусловно, в судьбу. Но только в судьбу они и верили. То есть есть судьба, да, но это не значит, что надо свою волю сложить куда-то в дальний схрон и никогда ее не проявлять. Как раз обязательно надо ее проявлять, непременно надо ее проявлять. Вот, несмотря на то, что судьба есть. Но бороться с судьбой – это святая обязанность каждого уважающего, уважающего себя воина. Так они считали. Вот. Хотя, возможно, это безуспешно. Ну и это не имеет никакого значения, ведь смысл не в результате, смысл в процессе, смысл в борьбе. Так они считали. Вот. А кто-то восточные и южные верования и э, религии, они считали несколько иначе, что человек ни в коем случае не должен это делать, он должен быть абсолютно покорен. И вот покорность э, – это главная линия всех авраамических религий. Поэтому если вы встречаете какого-либо учителя, который рассказывает вам про покорность, то, скорее всего, вы там в основе матрицы его учения найдете именно авраамизм. В то или иное видео, повторяя, они могут рядиться в какие угодно одежды. Даже буддизм в некоторой степени он а, с его срединным путем и созерцательными практиками, непротивлением и а, полным, полной прозрачностью себя для временных и событийных потоков, в общем-то пропагандирует по сути то же самое. Они не творцы, они созерцатели или рабы-исполнители. Например, в вараимизме там на рабстве строится вся, вся мировоззренческая концепция. Вот. Поэтому, да, скорее всего, скорее всего. и хорошо, что вы это видите, хорошо, что вы это распознаете, внутреннее чутье, оно должно вам, прежде всего, глядя на подобного учителя, Сразу понимать, что если человек хочет от вас покорности, то, скорее всего, он хочет вашу волю, ваше время, вашу жизнь направить в какое-то определенное русло. В свой, свой ли свой корыстный интерес или выполняет волю сил, которые уже непосредственно ведут самого этого учителя, причем этот учитель, как правило, и даже зачастую может даже не подозревать. О том, что он сам является рабом чужой воли и марионеткой в руках более сильных систем, а может быть даже и людей.